Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канал XLS Games. Мы с вами продолжаем выживать в полицейском участке Raccoon City. Обитель зла, вторая часть, ремастер. Нам что нужно делать? Найти три медальона. Ок. Ок, ок, ок, ок, ок, ок. Куда мы можем пойти? Куда мы пока пролезть не можем. Там есть сейф, там... Дрефовая дверь. Стоп. Второй этаж. А как на второй этаж? А, ТГ. Второй этаж. Пиковая дверь есть в комнате. И вот тут есть пиковая дверь со второго этажа. Да, я предлагаю. А, ну тут мы были. ты его быстро размазала видимо мы его не добили в прошлый раз хорошо тогда предлагаю пойти наверх и там тоже есть пиковая дверь теоремы там я думаю и что-то побольше сможем найти получить вот она а, пиковый ключ использовать хорошо а я... Ч ⁇ издеваешься? Даже нахуй не вставай. да ты издеваешься нет да блять ты гонишь чувак сколько мне нужно пуль тебе в башку загнать если я хочу перебраться на ту сторону значит придется эти все дела двигать правильно ага Значит, эту я подвинуть не могу А эту могу Но Я так понимаю, я не могу перепрыгнуть, да? Это должна быть здесь Потом это будет тут стоять А эти две за ней Ладно Ты чё, блядь? Издеваешься надо мной? Вот так Если они будут так постоянно подниматься, я сейчас пойду возьму с бесконечными патронами автомат какой-нибудь. Что за дела? Опа, статуя с единорогом. Порох нам нужен. Карта вешних этажей. О, Офи старс. Мы знаем таких ребят. Мы сейчас здесь. Статуя единорога, домкрат, дисковый, там мы, вот тут мы были, правильно, с этой стороны мы ходили, вентиль, ну вот мы с другой стороны, красная книга, боевой нож, ладно, мы сейчас это посмотрим, первая, статуя лошади, ой, единорога, простите, где наши документы все, вот блокнот офицера, Единорог Рыбы, Скорпион, вода, Рыбы, Скорпион. Вода. Только куда его положить? Вместо досок? Нет. Ну, пускай здесь пока будет. Ничего с ним не случится, я думаю. Туда нельзя. Нож. Так у меня есть нож. А где красная книга была? Вот здесь. Вот. А, ее надо взять. Вы прикалываетесь или что? Мы были вон там сверху. Это я точно помню. А мы не можем просто перепрыгнуть? Нет, видите, все, нам нужно бежать здесь. Но мы можем пойти вот так. Почему? О, блять! Ой, су... Вот это я обделался. Причем конкретно так. А что скрипит? А вот это место надо обследовать. Западная кладовая. Но это уже третий этаж. Дисковый замок. О -о -о Или лучше не сюда. Так, ладно. Я думаю, нам стоит пойти забрать с единорогом, правильно? Только мы сначала выложим, и книгу надо забрать. Так, ну я так понимаю, вот эта вот вся центральная часть, это наше место защищенное, где мы типа в безопасности, сейф-зона такая, такая, скажем, сейф-зона. Патроны пока можно оставить. Доску можно тоже оставить. Сохранимся. Хорошо. Ладно, загадок все больше и больше. Мне нравится. Сейчас возвращаемся обратно на этаж. Берем, поставим сюда сразу льва. Заберем книгу. Не знаю, зачем нужна книга, но не помню. Вот хоть убейте, не помню. Но для чего-то она точно нужна. Понятное дело, сюжетный предмет. Да ты, блядь, рофлишь нахуй. Жирный, блядь, ты откуда взялся? Here we go again. Мне нужен еще порох. Забираем медальон. Миндальон Миндальон Минда-миндальон Так, хорошо У него жопа Ты, блядь, издеваешься, нахуй? Нож отдай. Льва забрали, единорога нашли. Осталась девочка. Так, остался еще один. М -м -м. В западном офисе, вот где красные комнаты, значит я там что-то еще не сделал. Командный пункт. Там комната с трефой. Пульт шкафчиков, оружейный шкаф, котельная. А вот сюда я могу попасть? Через второй этаж, через комнату ожидания. Все, я иду не в библиотеку, я иду в другую сторону сейчас. В эту сторону у меня есть трефовый ключ, пиковый ключ. И мы спокойно, вот он, спокойно можем открыть эту дверь. Простите. Ага, типа мне ключ больше не нужен трефовый, пиковый. Нет, я не буду его выбрасывать. Может, получится угадать? Видимо, нет. Ебать. Что это? Карта доступа. Опа, мы видели этого короля Книгу Разве там не книга должна быть? А, рука Блять, у меня нет места А в руке должна быть книга Объединить Вот Бля, обожаю загадки Типа я теперь волшебник? Или кто? Не ломается, да? Очень жаль. Я думал, патроны мы какие-нибудь да найдем. Там какие-то ужасные звуки. Нет, не ужасно, это самолет. Ага, ну конечно же. Откуда у меня быть вентилью? здесь я был уверен что он здесь врезался так пойду-ка я сохранюсь обязательно просто чтобы поспокойнее себя чувствовать и мне кажется я наверное возьму оружие с бесконечными патронами Хотя так будет не интересно Ну почему так много патрон требуют эти зомби у меня нет ни хера. Так, и я могу оставить вот этот ключ. А, то есть если красненьким горит, значит все, он уже был использован, и он больше не пригодится. Два патрона, блядь. Это просто забей. А он мне не может патронов дать? Вот этот дружище, который с нами сидит. Это было бы очень, кстати. Ладно, я готов. Нет, не готов ни хера. Там где-то кто-то разбился. Это он только что сюда влетел. Да, это он только что сюда влетел. Клэр, Блять, ну конечно, не, не без пиздиться. Клэр, это ты не хочешь дверь просто ей открыть? Там же просто задвижка. Охуенно, блять, поболтали. Дамит. Знаешь, что это значит? Да. ДINNER TIME. я думаю, тебе стоит идти. Не волнуйся Леон. Все толпу собрали. Береги идти. Сейчас! Хорошо. Давай через это, мы оба. То есть, а до того, как просто летел вертолет... Опа, кусающий. Я не могу использовать. Марвин! Но мне не остается ничего, кроме как выбросить. Мне нужны кусачки. Что мне остается делать? Ничего. Наверх я уже не поднимусь, правильно? Там вертолет горит. Не, поднимусь. Ага, я понял. Блять, ну нахуй, у меня патронов нету. Есть патроны. Блять, вы прикалываетесь? Блять, это пиздец. свою нож, ладно. А взять его теперь нельзя, правильно? Мы тут случайно не были? Очень похоже, что были. Да, были. Когда и уб... Ты куда, блядь, собрался? Да Ты попадешь Опа, кусачки Если так дело пойдет Я в натуре возьму оружие С бесконечным запасом пуль Граната Окей. Порох. Блять, патроны. Предохранитель. Да ты издеваешься, дядя Блять И круги, и предохранители Это что? Высококачественный порох У меня некуда его положить даже Как расширить инвентарь? Иди, полезуй Что он делает? Я могу здесь проходить быстренько Сука На нахуй Патронов нету блять Мне просто нечем драться. Я возьму просто потому, что пока что мне нечем драться. Ничего еще делать-то остается. Не, давайте я возьму не автомат, пистолет. А... Пускай будет пистолет. А, у него не бесконечные патроны. А у оригинальной модели бесконечные. А, у меня все отмечается. Я могу все забрать. Отлично. Значит, нам нужно вернуться. Я тебе жопу отстрелю, сука Места больше нету? Красный вентиль Ты издеваешься, нахуй? в какой комнате был нужен? На втором этаже? Правильно? Значит, мне нужно туда на второй этаж, обратно, или что? О, спрей. А можно взять? Нельзя. Зомби? Не, нет. Так, на карте отметили спрей. Хорошо, нужно будет все собрать. Так, здесь этот коп был. Так, нам сюда. А эти пиздяки еще здесь, или они погорели? Да как ты вообще ходишь? Ты же сгорел, блядь. сюда надо видите вот душевая отверстие для рукояти вентиля можно пройти через комнату ожидания и там отверстие для рукояти пойдем сначала там попробуем стука вон пули блять насквозь пролетают это же неадекватная херня такого быть не должно Нет, не для этого Тогда уходим отсюда Кто-то встал? Ты, блядь, рофлишь Вот каким образом мне нужно Должно хватить патронов на этих уёбков Так, у этого лопнула голова Никогда в жизни патронов-то не хватит Я для вас что, шутка какая-то? Я думаю, скипетр должен пригодиться где-то в дальнейшем Там, в, последующих, в последующем То есть не сейчас, не через час А в конце там нужно будет кому-то Наверное, куда-то поставить или вложить в руку Либо, возможно, нам сам камень понадобится Который находится внутри Не туда пошел правильно зона отдыха закрыта мне нужно вниз и через Нижний этаж через Нижний этаж я спокойно пройду Я надеюсь он в порядке будет но его укусили поэтому ему все Вот, мне нужно добраться вот сюда до лестницы Только я не туда пошел Мне нужно через западный офис было это сделать Тут дверь Не через эту дверь А вот через эту пиковую, которую мы открыли Вот уже здесь мы двигаемся спокойно Хорошо Куда ты, Леон? Леон Кеннеди стоять Душевая Наверх Блядь, он живой опять? Сука! Вы чё, издеваетесь? Вот. Это разве адекватная хуйня? Сколько патронов? Пока он не упал. Это же ненормально. Я знаю, что он встанет все равно в итоге Порох Ничего Это я где сейчас? Я могу попасть в офис Старс кстати. Но их тут как-то нихера себе разорвало всех. Патроны я взять не могу, особенно для дробовика. Плюс у меня дробовика еще нету. Сука! Подождите, пожалуйста, я что бы наверняка, блядь, у хуйня не встала больше. И вот каких патронов мне должно хватить на это? Так, запас здоровья мы установили. Офис Stars. Я помню таких ребят. Травичка. Давай возьмем. У них тут может быть много чего интересного. Бля, там пустынный орел висит. Я вижу его. Какая-то карта доступа. Правильно? А, либо диск, либо флешка. Ага, я не могу подключиться и заполучить доступ пока что. Короче, желтый порох и обычный дают патроны для дробовика, которые мне не нужны. Ну, блять, ладно, но это максимально сложная хуйня Это что, бубновый ключ? нам это бубновый ключ Там улок О, проход теперь открыт Супер В прачечную закрыто Ну куда-то ж надо двигаться, правильно? Ладно, я думаю мы сейчас вернемся назад Сделаем перерывчик Но все равно такая насыщенная интересная серия получилась И медальон нашли, и какие-то регионы открыли, то есть дополнительные Правда вот с патронами, конечно Беда